Всем привет! Наш трудовой десант на сегодняшний день, точнее три дня назад, высадился в районе Жуковского. Леха, поздравляю, твоя стройка началась, наконец-таки. Два года, два года, начиная с проектирования, знакомства и так далее. Наконец-то первые плоды ты можешь созерцать своими глазами. Немножко об особенностях участка. Участок довольно-таки узковатый, но это меньше из бед. Самая большая беда это наличие грунтовых вод. Точнее не грунтовых, а как верховодки, талых вод. То есть разрезы по геологии следующие. 3 метра хороший, отличный, мощный песок, которым по барабанам нагрузку несет вроде 2 кг на см квадратный. Вот. дальше идет прослойка глины на глубине трех метров так как э, участки в данном поселке расположены все под уклоном соответственно вся вода талая то есть все ливневки заходят каждому из соседей, ну и так далее то есть топит каждого все эти трехметровая прослойка песка она постоянно полна воды территория подтопляемая но ну, песок у нас хороший несущий с включением даже гальки гравитку. Вот. Грунтовая вода, вот она. Точнее, не грунтовая, а это опять вот водичка из обычной ливневки. Ливневки, которая идет по улице. С одной стороны дороги, со второй. Линза воды, именно вот в кавычках, опять же, грунтовый вот она находится где-то на метр ниже от нас. То есть мы эту линзу не вскрыли хотели именовать. Ну вот плоды поселковых дел, ливневых, канализационных, либо еще каких-то сбросных водичек. Вот мы и наблюдаем здесь. Когда мы сюда забрели Дня три назад? А, ну бетон залили, и сразу мы отчалили к Алексею. Ну, откопали котлован, копали джесси бишкой. Отчаянный водитель вообще попался. Ну как отчаянный, опять же, в кавычках. За 8 часов работы он, наверное, так и не понял, что от него хотят. Участок куски то есть мы должны были снимать весь грунт по 20 сантиметров. Пирожочек вот там вот, ворот у нас. То есть по 20 сантиметров он снимает грунт. Жопой выезжает на улицу, снимает грунт, в качестве на задний двор. Ну, вот там вся эта шишка земляная там. Вот, в итоге долго-долго с ним бодались. Когда была уже ну, нулевая отметка клавана, в центре он нам не, немножко подковырял сантиметров 30 своими колесами, потому что же вода поперла. Вот, мы все это дело подровняли. Все эти колеса и зубья джесси-бишки пробили щебнем. Вот, как видим, у нас щебень. Фракцию 40-70 не нашли. Забили 20-50. Ну, хотя бы что-то. Ну, там и так хороший, достаточно мощный песок, не требующий. Ну, все равно как бы. Зубья, клыки надо пробить. Дальше. Щебнем просыпали мы. Вот здесь фундамент будет ленточный. Обычный классический пятистенок. То есть по периметру четыре стороны пробили щебнем и добавили пятую. В двух центральных комнатушках, больших получившихся, мы засыпали щебня с сантиметров 10-15. Какой 10-15? <смех> ну, сантиметров 5, наверное, 8. Засыпали, подбили, все это дело. Трамбовка, ну, трамбовка, конечно, как обычно, ни о чем. Ну, этого более чем достаточно. Дальше соорудили вот такой акведук. Акведук один замешивает, второй на тачанке, третий выставляет маяки. Ну, вот сегодня только наконец-то начинается первая лыжа нашей и великолепный подбетон по еще достаточно прилично Ну, думаю за дня 4 еще да да да за дня 4 мы еще управимся ротационные нивелиры чударейка со всеми приблудами все здесь лопата провила, мастерок руки не жопы ну и все ну и много много сил и здоровья всем нам и нам, в том числе, и вам. Ну, на сегодня все. что Песочек хорошенький, да, хорошенький песочек. Все отлично. Изначально в проекте было тех помещение. Но ну, мы с Лехой буквально на днях переграли. Теперь у нас будет мини-цокольный этаж, метр восемьдесят. Большой-большой склад Леха. Алексей, Лёха, Лёшенька, поздравляю тебя с началом стройки. Почему так? Но ну, мы просто с Алексеем хорошо общаемся, поэтому так вот. Лёха, Лёша, Лёшенька. Все, всем спасибо, до скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы еще трудяемся, дай бог нам силы, терпения. Адиос.